Письмо Олегина к Татьяне Предвижу все, вас оскорбит печальное тайное объяснение Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит Чего мне нужно, с какой целью вам пишу Какому злобному веселью, быть может, повод подаю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 Я вашей воле и предаюсь своей судьбе. Спасибо, аплодисменты!